Друзья, всем доброе утро. У нас прошел дождь. Земляничка скоро появится. Мои помощники здесь. Дождь прошел прекрасный. Воздух такой чистый, чистый. Я никогда не слышала такого тихого города, как сейчас. И давно давно не было такого чистого воздуха. Город есть город, а еще большой город. Но сейчас птички поют. Жду. Жду этого пиона. Земляника. Это как сорняк. Если не поставишь ограждение, она абсолютно все везде. Мы, мы вот таким ограждением укрылись от нее. Уже ползет, ползет. Вот так вот, забили в землю на 5 сантиметров. Мурка. Мурка. Девушка коллективная, общественная, контактная. Это тут помидор длинный. Рассада была высоты 1700 метров. Вот это он. Ну, такое? А это наши. Уже приходят с себя. Солнце их немножко пожарило. Но пришли уже. Это наша, наша контактная кошечка, которая уже спокойно заходит в дом. Становится она у нас Наручного ручная было Идет рядом, как собачек Идем посмотрим, как там наши инжиринки Редис ароматный Некому есть Анжиринчик, кропчик уже прекрасный. Дождик только прошел и моментально все. Друзья, не забудьте подписаться на мой канал, кликайте на колокольчик, пишите сообщения, ставьте лайки. Хорошего меня до новых встреч в эфире.